И, наверное, и так пойду гулять. Или не так? Я, я каждый день в этом хожу. Ну, может быть, что-то новенькое, что-то интересненькое, яркое. Ой, ну в чем бы мне пойти гулять? Вот, девчонки пригласили, наверняка, там в будет. Эх. А, может, просто сумочка образ полнить? А ну-ка, где мое зеркальце? ой ой ой упал ладно, чем-то Ну где эта сумка? Ну где эта сумка потеряшка? Я принцесса, я принцесса, я принцесса! Ах, вот кто зашил мою сумочку! Ну, держись! Единорожка, а дай, пожалуйста, мой...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 Вы только посмотрите, какая красота! Вот это не повезло! Ой, очень классно! Это же одна из моих любимых куколок! -ху -ху. Класс! Давайте скорее открывать! Дождик и солнышко, по-моему, сработало. А вот знак мира и любви! А, -а, -а я угадала! Знак мира и любви! Открываем! Там Та вот! этот бантик, такой классный это как будто это косынка салохи. очень-очень классный ободочек мне так нравится, он так идет этой куколки. давайте скорее ее разденем, а потом снова оденем разноцветный купальничек уже просматривается А какая классная ииии тадам, вот она эта красотка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 давайте нашу куколку оденем итак, становись держи свою обувь, одежду и ободочек ой, обувь упала и тарам и та-рам. вот она красота моя а ну-ка выходи вот она какая хорошенькая Итак, давайте смотреть, меняет ли наша щенок и куколка цвет. Ну что ж, а давайте начнем с куколки. И... М -м -м. Куколка цвет не меняет уже которая подряд. А в теплой? Нет, и в теплой. А что же она умеет делать? Она у нас плачет. Наверное, потому что цвет не меняет. Ничего, не плачь. Я и такую тебя любить буду очень-очень сильно. А теперь давайте посмотрим, меняет ли цвет щеночек. Точно. А, он меняет цвет, ну точно как Дон. А, смотрите, как клево вообще. А, как классно. У него волосы становятся синего цвета. И появляется вот такой вот костюмчик. Ой, смотрите, и даже вот такие браслетики на лапках. Ух тышка, здесь еще и тату, какая-то розочка. И в теплой. Та-дам, наш розовый щеночек. И что же ты умеешь делать? Наверняка плеваться. Точно, смотрите, вот он плюется. Ну что ж, друзья, вам понравилась наша семейка единорожек? Если да, тогда ставьте лайки и обязательно пишите в комментариях, какую семейку еще вы хотите увидеть на моем канале. До новых встреч! Чао-какао!